Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена, и сегодня нам предстоит сыграть историческое сражение. Нильское сражение, написано здесь, правда, почему-то да. Сразу же уточнение битвы при Абукире. Ну, эта битва, по сути, положила конец планам Наполеона, которые касались того, что он захватит Египет, поднапряжет Османскую империю и сможет воспользоваться своим флотом, чтобы вернуться домой. Но, похоже, что Наполеон просчитался, потому что э, Нельсон, адмирал Нельсон Горацио преследовал очень долгое время французский флот. И в конце концов, когда стало ясно, куда отправился Наполеон со своей армией, то адмирал Нельсон прибыл к берегам Египта. И он увидел такую замечательную для него картину. Армия, точнее, извините, флотилия Французов находилось на якоре Около берега Адмирал Нельсон это воспли... воспринял Как очень прекрасный момент Чтобы атаковать французскую флотилию И он был прав Он сделал таким образом Послал свои корабли В обход Кораблей французов И окружил их с двух сторон Своей флотилии Таким образом получился двойное превосходство Можно сказать по пушкам против кораблей французов, и они были просто разничтожены с двух сторон английскими кораблями. Давайте сначала обговорим, какие, ли, какие были силы сторон, как Великобритании, так и Франции. Они были таковы, 14 линейных кораблей у Великобритании, 13 74 пушечных корабля и 1 пушечный, и 1 шлюп. У, В... у Франции были следующие силы. 13 линейных кораблей, из которых 1 120-пушечный корабль, 3 80-пушечных корабля и 9 4 пушечных плюс 4 фрегата. То есть получается так, что у Франции были гораздо более мощные э, морские силы, но они потерпели сокрушительное поражение. Давайте обговорим, какие были потери. Потери были таковы. 218 погибших и 678 раненых у Великобритании и у Франции, 3000-5000 погибшими и ранеными, 3000 тысячи пленными и линейных кораблей было потеряно, 9 захвачено, один взорван и один затоплен, два фрегата было уничтожено. Англичане наконец нашли французский флот, за которым они так долго охотились. Адмирал Нельсон, поклявшийся разбить Бонапарта, разделил свой флот на две колонны, одна из которых вклинилась между берегом и французским флотом. Французские корабли по приказу адмирала были связаны между собой, и им пришлось открыть огонь, стоя на якорях. Во время Абукирского сражения одно трагическое событие следовало за другим. Французский флагман Ориент взорвался. Ориент был крупнейшим, новейшим кораблем своего времени. И вот он погиб в своем первом бою. То есть это было полное поражение Франции которая практически ничего не смогла сделать в этом сражении. То есть, она поплатилась, так сказать, за свою э, легковерность, да, так сказать, слабовольность и вообще, так сказать, уверенность. Французский адмирал считал, что, видимо, когда он поставил свои корабли на якоре, просто любой, любой подход английских кораблей будет остановлен. Но он не рассчитывал на то, что... Этот залив, он был, так сказать, не очень-то и узкий. То есть его корабли, которые были установлены на якоре, они все равно могли быть обойдены. Что, собственно говоря, и сделал Нельсон. Да, это было очень громадное поражение. В результате этого поражения изменилось отношение сил в Средиземном море. Английский флот получил полную свободу действий. Также оно способствовал выступлению других европейских стран против Франции в рамках Второй э, войны коалиции. Армия Бадапарта оказалась в ловушке в Египте, а Королевский флот у берегов Сирии внес значительный вклад в ее поражение при осаде Акры в 1799 году. В общем-то, Наполеон оказался пленник своей, своего же положения, то есть он хоть и победил у пирамид, хоть и, ну, и э, оказался победителем, против мамилюков и против местного населения, и, в общем-то, можно сказать, захватил Египет. Но эта победа оказалась бесполезной, потому что просто войска были окружены, были блокированы, и Наполеону пришлось выбираться из того, в чем он оказался. То есть он не хотел признавать поражение, но ничего ему, в общем-то, и не оставалось, кроме как э, драться против климата, против местных... Э, народов против войск Османской империи и против английского флота. То есть все было против Наполеона. И дальше покажет, что произошло в дальнейшем это поражение. Но ну, давайте сейчас сначала сыграем само, само сражение. Египет это еще не все. Перед нами дорога в Индию, где мы сокрушим надежды британцев. Я выстраивал план. Я лгал, когда необходимо было солгать, и в конце концов привел свою армию в Египет. Но коварный Альбион не терпит чужого успеха, поэтому он и напал на мой флот в заливе Абукир. Да, давайте начинаем битву. В общем-то, как я и сказал, да, все было очень легковерно. Адмирал французский, рассчитывая на его огромное преимущество по орудиям, никаким образом не организовал оборону данного залива. Да, за что он очень жестко поплатился. Ну давайте посмотрим на то, что сделали разработчики в этой битве. 1 августа 1798 года. Мой флот под командованием Франсуа Поле Брюе де Гайера встал на якоре у берегов Александрии. Корабли стоят в мелких водах залива абу -Кир защищая морские врата Египта. К северо-западу от нас, в открытом море, стоит на рейде превосходящий британский флот под командованием Гарацио Нельсона. Британцы непременно попытаются атаковать, но нанести удар на мелководье, да еще и ночью, может отважиться только величайший из адмиралов. Мы должны любой ценой отстоять Александрию. Атака англичан ожидается рано утром. Так, нет, знаете, как сделаем? Как мы сделаем? Так, давайте я, наверное, пока что приостановлю. Вот как-то вот так ставим один корабль. Там другой вот так вот. Сейчас вот так вот все корабли поставлю. Вот реально я буду так играть, вот как было исторически, потому что это жесть. Вы сами видите, что происходит. Я вот даже если сейчас вот так вот поставлюсь, да, вот как я хочу. Прикол в том, что я в принципе могу в этот момент, потом уже когда битва начнется, поставить келеваторную колонну обычную. Вообще без проблем. Потому что в принципе противник... Ой, точнее, в принципе, как раз у меня вот получается кильваторная колонна, если посмотреть, да, вот так вот, сверху. Это самая настоящая кильваторная колонна. Так, нет, давайте я обычную скорость поставлю. Потому что тут какая-то хрень началась. Да, видите, как они плывут. Так... Давайте-ка подплывайте. Так вот. Так, отлично. Да, пока что все выглядит неплохо. Если сейчас еще и корабли станут, как надо, вообще будет зашибись. Можно вот так как-нибудь загнуться немножко. Так, что ты плывешь куда-то? Стой уже. Ага, смотрите, они сейчас будут с двух сторон нас, видимо, обходить. Может, прям на этот что-то намек какой-то есть. Так, пока что обстрел начинается уже. Так. Отлично. Блин, да куда вы поплыли-то, ё-моё! Да хрен с ним. Скажи, их как, как есть. Так, ну пока что Нельсону вообще очень жестко. Если посмотреть на его корабль, он уже очень сильно поврежден. Да, очень-очень сильно мы его наносим урон. Так, со всех сторон его просто обстреливаем. Не даем ему вообще даже отдохнуть. И это, короче, похоже на уничтожение Нельсона. Ну уже плывите, давайте. Так, добиваем, добиваем, добиваем, адмирала. Отлично. Все. Бунтуют уже корабли. Ну, куда вы плывете, ё -моё. Надо кельваторную колонну срочно. Ну, хотя, блин, наверное, нет, это не самый лучший выбор. Да, один корабль я послал вперед очень тупо. Сейчас просто у меня упомрет, я думаю. Так, поворачивать, поворачивать. Так, отлично. Огонь, огонь, огонь, огонь. Все должны стрелять, все, все, все. Так, 54 пушки осталось. Давайте все, огонь. опять с двух сторон, кстати, окружает, это очень плохо. Вражеский командующий убит, прекрасная новость. Так, еще один, этот, отступает корабль. Правда, у меня там тоже начал уже отступать корабль, но это, правда, один из самых слабых, поэтому это не так уж и важно. Нажать вести огонь. Давай, давай, да, блин, не туда, не туда. Так, отлично, здесь стреляют у меня корабли. Здесь надо, чтобы еще с флангов зашли. Давайте, заходить. заходите. Заходите. Заходите. так. Этот горит корабль уже, все, Нельсон убит. Горацио, да? Горацио Нельсон убит, прекрасно. Уже не зря повоевали, точно. Ой, блин, как это достается моему кораблю. Давайте огонь, тоже стреляйте, Да хрен с этим, он все равно отступает Ой-ой-ой, ремонтируйтесь, потому что жесть какая-то просто Так, ну пока что бомбардировка идет очень даже успешно, можно сказать, да сами видите, мы уже уничтожили очень много кораблей. Осталось только в центре такая мощная группировка кораблей. А так в основном уже все почти у нас уничтожены. Блин, все бомбят нашего адмирала. Давайте помогать ему. Тут еще есть у нас поддержка. Блин, отступают уже корабли. Так, подключаются другие. Так, огонь. Огонь, огонь, огонь. Все огонь. Давайте по вот этому главному кораблю. Так, ну что ж. Пока все идет очень даже хорошо. Мы почти что разобрались со всеми. Но еще есть корабли некоторые, да, которые сопротивляются. Но их осталось немного. Такс. Давайте, давайте, мочите его. Все, сдаются и те, и те сдаются. Прекрасно. Так, ну что ж, мы победили, сэр. Прекрасная новость. Однако британцы не так хитры, как Их флот Ну, опять же, да, тут на самом деле непонятно. вот, Как, знаете, это уже было в одной игре. Это было в этом, в закате, и... Не, хотя это в Закате, по-моему, и не было. В оригинальном не было, что там были исторические сражения, которые исторически нарушали историю, да, так сказать. То есть они были, наоборот, в сторону неправдивости. Как бы можно переписать историю с помощью этих исторических сражений. Зачем, правда, разработчики это сделали, я не совсем уверен. То есть как их оправдать, не понимаю я этого. То есть, собственно говоря, также здесь сделано историческое сражение в наполеоне если бы вот на самом деле так и было вот как вот здесь сейчас у меня вот в историческом сражении конечно бы история бы повернулась совершенно по-другому скорее всего англичане были бы вынуждены подписать мир после бы вот этого сражения еще после того бы как наполеон бы прибыл в индию это вообще было бы просто ужасно для английской короны скорее всего бы они пошли на очень жесткие уступки им бы пришлось бы реально бы пойти даже наверное бы на сторону наполеона ну ладно как в принципе разработчики решили так и решили это уже их дело а мы продолжаем наши исторические сражения следующая у нас битва будет Получается, нет, это будет Трафальгарская битва, если идти по датам, то это Трафальгарская битва, и вы ее увидите уже в следующем видео. А с вами был Веном, всем пока, удачи, мы увидимся в следующем видео.